Уже второй год в совхозе успешно осуществляет свою профессиональную деятельность культурный центр ЗАО «Совхоз имени Ленина», которым руководит Сергей Потапкин. Культурный центр после захвата рейдером издания здания Дворца культуры взял на себя обеспечение всей кружковой работы. В результате более 400 детей, проживающих в нашем поселении, посещают бесплатные кружки. На прошедшей неделе коллектив культурного центра решил провести дискотеку для жителей и гостей совхоза. По социальным сетям была запущена реклама о том, что 12 февраля 2022 года на территории прудов состоится дискотека «Под луной». В назначенный день на прудах собрались люди разных возрастов. Диджей играл свои треки для детей и взрослых. Поэтому было весело всем. Это классические совхозные мероприятия, поэтому все супер. Погоня, их всегда посвящаем каждый год. И это мероприятие, все остальные. Вам Привет. Спасибо, что буквально говорите, что люди делает такие кискотеки, где можно встретиться всем, всем, всем и со всем совхозом. Спасибо большое. Сергей Потапкин рассказал о ближайших мероприятиях, которые готовит возглавляемый им культурный центр, и пригласил посетить их диско Нет, старая уже. Но ну, как вы планируете продолжать? Эту? Я думаю, да. Собирается, все здорово. Сейчас свет будет больше, да? Я думаю, да. Весело и дружно, а главное в теплой атмосфере прошла дискотека в Софузе имени Ленина. А для тех, кто хотел согреться, партнер культурного центра кофейня Кофивей по кодовому слову дискотека бесплатно наливала горячий чай и сбитень. Ну, можно один сбитень и Ромашку да, чай? в как, то слово, сейчас найдем. Да, знаете? А, ну, в чате писали, я его уже забыла. Дискотека. Дверь, пожалуйста, один. Хорошо живется в совхозе имени Ленина. Главное, мы дружим и любим своих соседей. Спасибо за территорию социального оптимизма, которую создал для нас Павел Грудинин и Лена Добренкова. Теперь наше дело – сохранять ее и защищать. От всех жителей поселка. Спасибо, спасибо большое. Я вас всех тоже очень-очень люблю. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Сафос. До новых встреч.